Не, это будет круто, очень круто Итак, поехали Всем привет, я с Я сегодня в Карпатах на гире Шепет И вот здесь начинается рычаек, с которого потом идет дальше водопад И здесь примерно 3 градуса теплоты воды Она очень холодная, она очень ледяная Буквально, если ты помоешь руки, короче, это жесть и я хочу сделать айсбага челлендж. Еще. Вот. Передаю свой вызов Куриловичу, Леке Серезневу и. Кефирчика. Давай, пацаны, не подкачайте, トうわあああああ! <笑><笑>